Что вообще для тебя важно в этом, в мужчине в отношениях там, не знаю, может быть там секса, может быть, чтобы он там, не знаю, был очень добрый? Ну, секс, как ты назвал. Не пугайся, проходил мимо магазина, как раз, когда ты в него входила. Ага. Ну, ты мне понравился, я решил зайти. Прямо это... Напугал? Да, чуть-чуть. Сергей? Екатерина. Екатерина, ты что-то здесь покупаешь? А, это магазин белья вообще женского? Нифига себе, куда ты меня завела? Ни один еще мужчина не соглашался походить в такой магазин. Да, мне соглашались, я думаю, но просто я не заметьте, зашел. Вообще. Ты здесь за какими-то полотенцами или все-таки? За этим. За пижамками. То есть ты обычно дома там любишь красивое, чтобы было розовенькая пижамка? Нет, не розовенькая. Не розовенькая, да? Ты чисто пришла пошопиться сегодня выходной, а я здесь по работе часто, у меня здесь офис недалеко, поэтому я да? все время мотаюсь. да. Вот. здесь тоже по работе. По работе, да? А, ты здесь работаешь прямо рядом. Не не ТЦ? В ТЦ. В ТЦ каким-нибудь управляющий магазинчиком. Тогда кассир в KFC, короче, такая, свободная касса. Нет? Нет, ну понятно, я шучу, конечно. А, слушай, у меня буквально 10 минут, я вообще шел пить кофе, взбодриться, угу. а, ты можешь присоединиться? Я просто подруги подруге сейчас должна поехать, у меня вот есть время померить быстренько. Да у меня, с, я а говорю, самого 10 минут, то есть ты выбираешь подарок, нет, что ли? Нет, нет, я себе беру и мам просила еду. И мам просила, а подруги подруге ты поедешь вечером? Ну, сразу после, а кто ну. как только куплю, поеду сразу. Один кофе и... пойдем. Если недолго. Не такая деловая на вид, мадам. Мне кажется, тебе года 22. 21. 21. Но ну, ты такая одета серьезно. Ну типа обычно, знаешь, 21 год студенточки, а ты такая в платье типа того. Ну да. Да, то есть ты... Ну, я больше такой стиль. Люблю. Такая решила сразу под бизнес-вуман закосить. Ты оформляешь у людей гигантские кредиты и они выплачивают всю жизнь. Нет. Сейчас. У тебя в телефоне записано, чем ты занимаешься? Нет. Нет. Рассказывай. Я работаю в Рибаке. В чем? В Рибаке? Да. А где твой огромный рюкзак с едой, там, чтобы было питание на каждый день и такие спортивки, такие модные? Ну есть, конечно, они для дачи. Для дачи? Такой подход. Слушай, ну вот, честно сказать, ну, во-первых, нетипично, потому что мне нравится, потому что обычно люди, если работают в каком-то спортивном, они в спортивным гоняют. Ну да. Но ты заморачиваешь, Ты учишься на психолога, и у вас, наверное… О, ты, наверное, умеешь задавать всякие хитрые вопросы, которые вскрывают суть мужчины там или… Вот. Ну, наверное, могу, не пробовала, если честно. А ты на… Подожди. На юридического психолога. Господи, это вообще какая-то тема с выявлять эм, маньяк. Маньяк-не маньяк. Какие надо вопросы задавать? Задай мне вопрос. Ну, узнаешь, что это будет. У меня любой, господи. Работе, ничего не а да не говорил вот, а, видеосъемкой занимаюсь а, у меня команда мы снимаем знаешь такую рекламу которую на ю тубе А что вообще для тебя важно в этом В мужчине в отношениях там не знаю может быть там секса может быть чтобы он там не знаю был очень добрый а может быть еще что Одного ну. критерия нет. А, ну назови О, штуки 3-4, сколько, вот не меньше трех, а то непонятно будет, что за мужик. чтобы я понял эти чего-нибудь. Ну, чтобы был целеустремленный. Нормально. Мне нравится. Ну, секс, как ты назвал? Это очень хорошо. Так, штыки три говоришь, да? Ну да. И. И еще раз секс. Ну, можно, конечно, отметить. Ну, я уже понял, поэтому Я специально задал этот вопрос, потому что это важная вещь. И еще... Ну... Как сказать? Был мужиком мужественным, но в меру. То есть не переизбыток вот это, когда начинает задираться, еще что-то. Наверное, ну, даже у тоже просто угу. на Ну, есть такая мужественная стратегия. А есть когда такой, знаешь, такой, как, как вот кавказский мужчина, куда а ты да, пошла, да, да, да. зачем ты одела такую коробку юдку, ютку, сиди дома. Это тест на сообразительность в сложных ситуациях. А попробуй описать себя, какой у тебя характер. Каким человеком ты себя видишь? Типа мои качества, да? Ну окей, не проблема. Слушай, я общительный, даже чуть больше, чем нужно, я так считаю. Ты заметила? Целеустремленный, и я считаю, с, с, исходя из своего опыта, что слишком рисковый. То есть э, я часто делал какие-то цели, ставился, шел к ним, и теперь я понимаю, что некоторые из них это было, ну, то есть неоправданная тема, типа, такая вот. И еще я борюсь с такой чертой, как педантичность, потому что, знаешь, вот, типа, там ты должен, ты должен быть убран, ты должен быть причесан, там, например, ты должен все правильно сделать по работе. Я понимаю, что это отнимает столько времени, но ну, не стоит запариваться до предела. Вот это качество, которое я в себе вижу сходу, что понравилось во мне на первый взгляд. Учительная уверенность в себе. Ну, приятно, да. хорошо. Хорошо, умеешь поддержать разговор. Ну, приятно вообще, в принципе. Ну. А, хорошо. А, давай тогда твой вопрос, и мы уже будем двигать. Угу. Так. Значит, сейчас. А, ну и самое главное, мне нужен твой номер, чтобы мы с тобой попили чай в спокойных условиях, без паники. Знакомимся второй раз, Сергей. Екатерина. Екатерина. Я предполагал, что Екатерина, думаю, сейчас напишу что-нибудь, не то, вот будет весело. Позвоню. Екатерина. Екатерина... У тебя шпаги остались? А, сабельщики, это еще интересно. Это ближе к реальному фехтованию. Сабельщики, они рубят еще. Екатерина, пишем, есть сабли. Да, кандидат в мастера спорта. КМС, да? КМС, вообще умничка. А ты здесь, наверное, недалеко живешь, да? Ну, рядом с Долгопрудным. С Долгопрудным? Да, Дмитровск. Кошмар вообще это, замкадов родители захотели жить в доме. У тебя есть, наверное, там собаки, там кошки? Есть, Две да? Две собаки. Конечно. Большие? Одна большая, лабрадор, и маленькая Йорка. Mm. Знаешь, обычно владельцы похожи... Собаки похожи на владельцев. На кого ты похожи? На лабрадора ла ла ла ла или на Йорка? Ну, лабрадор это моя хитрая. Хитрая? Вот так я узнал, что ты хитрая. Ладно, пойдем уже. Время немного. Давай, я вопрос придумала. Да, давай. Так вот, это очень важно создать хорошую семью, но, как я понял, это не решаемо по принципу увидел девушку, понравилось, создал семью. Это должно провериться с каким-то общением, временем и так далее. То есть, вот. С опытом лучше видишь людей, то есть, образно говоря, там, когда тебе 18 лет, у тебя появилась девочка и вы трахаетесь, образно говоря, ты думаешь, ты проживешь с ней всю жизнь? А проживаешь с там, например, за года три, а понятно, что это был не вариант уже, ну, сейчас с возрастом уже через полгода было бы, понятно, что ну, что это не то. А, мы выше на этаж, да? Да, да. Ну, пойдем вниз, да. Вот, а когда, ну, то есть, как бы с опытом при, понимаешь, что это не так работает. Конечно, можно там взять какого-нибудь парня такого найти, побогаче обженить, детей наделать и, короче, пусть платит алименты, но мне кажется, никому так не хочется. Вот. Ну, то есть семья и э, дело, которое интересно. То есть э, нельзя работать на работе, которая работа. Работа должна быть э, хобби. Ну, то есть просто не смогу слезть назад на вот эту тему. Я в продажах работал раньше, у меня получалось хорошо и общительный, но нужно что-то, что от чего есть вот ресурсное такое состояние. Ты, кстати, психолог должна понимать. Как э, девушки делают так, что они... А, холодно же, mm -hmm. они умудряются быть э, вот так вот, сексуально одетыми в платьицах. Э, сколько требует времени, усилий? Не знаю, мне потребуется сегодня 40 минут, чтобы собраться. Это. То есть краситься надо. Нет? Я точно не сильно крашусь, но накрашены только глаза. Стой, мне вообще туда надо бежать тоже. Да, а, да, у тебя да. накрашены только глаза. Да. Это хорошо. Ты часто ходишь в платьицах? Ну, когда, когда как? Ну, ну, короче, я бы хотел Пожай тебя увидеть единицы. на следующей неделе а, в платьице, <свят> потому что тебя они идут. Вот. Спасибо. Все, приятно было пообщаться. У -у -у. Давай наберу, пока, бегу уже. У нас новый оператор, ставьте <свят> лайки. Ребят, засняли для вас очередное быстрое свидание. У девочки было реально 10 минут. Когда вы берете номер, например, стоя, да, и не пообщаетесь с девочкой буквально 5 минут, она вас забывает моментально. По-хорошему, если вы хотите, чтобы девочки хорошо вызванивались, вы должны либо на ногах с ними пообщаться хотя бы 10 минут, либо провести короткое свидание. Вот как я сделал сейчас. После этого девочки гораздо лучше вызваниваются. Как обычно, ссылочка в описании будет на наш бесплатный мастер-класс. Вы можете попасть к нам на мастер-класс теоретический, где мы отвечаем на ваши вопросы. Можете попасть на мастер-класс практически в полях, где мы вам даем какие-то советы. Записывайтесь, ставьте лайк этому видео и до новых встреч!